Приветствую вас, водолейчики! Сегодня мы будем смотреть, что будет происходить в ваших основных сферах жизни в период с 1 по 24 февраля. Именно в это время Венера будет двигаться по вашему разному знаку Зодиака, Водолею. Ну, Венера, как правило, в этом знаке чувствует себя так же, как и вы. Очень свободно, экстравагантно, очень необычно, даже в чем-то, наверное, экзальтированно и настроена на дружбу и сотрудничестве на основе общих интересов. Можно говорить о том, что вам легче всего будет построить отношения в этом периоде с людьми, с которыми вы горите какой-то общей идеей, с которыми у вас есть общие планы и общие цели. Они будут самыми главными для построения взаимного интереса друг к другу. Также можно говорить о том, что вы будете в этом месяце неотразимы, харизматичны. Вы будете обращать на себя внимание противоположного пола и во многом будете очень удачны. Также основным полем деятельности в данном периоде будет ситуация связанная с четвертым домом четвертый дом для вас символический связан с домом семьи с родом и важен для тех, кто занимается собственным бизнесом, то есть работой на дому немножко может быть будет тормозить вас Меркурий, который Будет ретроградным с 1 по 21 число. И будет вас склонять к тому, чтобы обернуть свой взор в прошлое. Может быть, это будут... Люди, которые будут приходить к вам из прошлого. Возможно, это будут какие-то задачи, которые вы не успели выполнить ранее. И сейчас будет самое благоприятное время для того, чтобы углубиться в их выполнение. Возможно, это будет что-то связанное с изучением, с получением какой-то важной нужной для вас информации, которую вы не могли получить ранее. Нежелательно на этом периоде покупать дорогую технику, поскольку она может ломаться и это может портить вам настроение соответственно. Ну и плюс любые договоренности, заключенные в этом периоде, они могут впоследствии меняться. Что вам тоже может не понравиться. Что же касается. Ситуация, которая будет происходить у вас дома, в семье, в вашей недвижимости. Здесь очень большая активность. Если вы ранее делали какие-либо вложения, то сейчас может возникнуть ситуация, когда вы будете бороться, отстаивать что-то. Возможно, это вопросы, связанные с наследством, могут быть могут выйти на первый план. Ну и может быть ситуация, когда ваши близкие и родные могут вас в какой-то степени раздражать, или вам с ними будет очень трудно договориться. Может быть даже давление с их стороны, что вам будет не очень по душе, и как-то тяжело будет морально справиться с этим давлением. Этот аспект будет действовать до 8 февраля который говорит о том, что возможно сложности, но со своими близкими и родными. Но но здесь также еще подключается и аспект от Урана к Юпитеру, который говорит о взрыве, который говорит о непримиримости в какой-то ситуации и необходимости найти из нее выход. Но этот выход будет найден. Давайте посмотрим на ваших помощников, что вам будет помогать. С 3 февраля включится такой аспект, как соединение Венеры с Сатурном. Он будет работать до 10 февраля. Как правило, он несет стремление что-то удержать, что-то не упустить. Может быть улучшение положения через брак, через своих близких. И... Здесь важно, знаете, как-то контролировать свои эмоциональные потребности, уважать права своих близких. То есть требуя что-то свое, придется считаться с ними. И от, и от этого будет только лишь вам польза. С 8 числа подключается еще один очень интересный, счастливый аспект, связанный с Юпитером и Венерой. Юпитер – планета большого счастья, Венера – малого. В соединении они несут очень большую удачу. Это будет лично ваша удача, когда вы сможете выйти из любой, даже самой затруднительной ситуации победителем. Также обратите внимание на новолуние, которое состоится в вашем знаке 11 числа. Это время действовать, время что-то делать, начинать новенькое. Это обновление для вас. Обновление вашей жизни. Что еще хотелось бы сказать. С 17-18 числа будет напряженный аспект между Венерой и Марсом. Аспект короткий, но конфликтный. Постарайтесь в эти два дня быть максимально лояльными к своим близким и с ними не конфликтовать. Ну а что ждать вас в остальных сферах жизни, мы посмотрим еще и на Таро. Как вас будут воспринимать окружающие? Здесь выпала карта женщины. Вполне возможно, что ваше настроение будет зависеть от некой близкой женщины, с которой у вас есть длительные и крепкие взаимоотношения ну, если вы девочка ну значит вы будете чувствовать себя стабильно и уверенно что касается взаимоотношений дома в семье здесь такая интересная ситуация знаете ожидайте или приезда кого-то к вам в гости или же это может быть ваше какое-то короткое путешествие. Также есть указание на то, что возможно восстановление с кем-то из ваших партнеров. Разговоры, переговоры, будете принимать решения. Ну, в общем-то, что-то будет очень интересненько. Также это указание на получение известий от своего любимого человека и объединение. Что же касается других взаимоотношений, касающихся любви. Но смотрите, если это будет что-то новенькое, ребенок обычно указывает на новое знакомство, то в связи с этим знакомством возможны какие-то переживания и полисе недоверия к человеку. Конечно, в большей степени это касается девочек, поскольку вы можете не доверять сомневаться в мужчине, с которым вы будете находиться в новых взаимоотношениях. Ну и, может быть, это будет не беспочвенно. Что же касается дел, связанных с карьерой, обычно по дереву это крепкое, стабильное положение. Для тех, кто работает уже давно длительно на одном месте, но по Аисту и гробику здесь возможны перемены. Если, например, вы планировали поменять место работы, то да, вы можете его поменять, либо уйти с него. Или же может быть ситуация, когда на вашем основном месте работы возможны какие-то трансформации. Что-то нужно будет изменить в самой системе своего труда. По совету. Ну, вероятнее всего, поскольку большинство водолейчиков продолжают праздновать свои дни рождения, то здесь есть четкое указание на то, что вы можете в этом периоде ожидать очень приятных подарков, сообщений, приятных новостей. Будете очень счастливы, будете постоянно находиться на позитиве. И в предвкушении каких-то радостных событий в вашей жизни. На этом вам стоит и концентрироваться. Радость, счастье, удовольствие, подарки. Можно ожидать также исполнения каких-то ваших небольших, но очень таких сокровенных желаний. Ну что ж, благодарю вас за ваши лайки, комментарии, за то, что вы делитесь моим видео. Подписывайтесь и до встречи в следующем периоде.